Всем привет, с вами был Автим Михаил. И сегодня я хочу рассказать об опыте использования робота для мойки окон по итогам его владения за три месяца. Что могу сказать сразу? Сейчас окна покажу, в каком состоянии находятся. Вот видно, наверное, пыль. Давайте окно открою. Ну, фокусируйся. Ну вот как-то так. Видно, короче. Если раньше мы окна мыли примерно два раза в год весной и осенью, то сейчас мы окна моем каждый месяц. То есть за три месяца владения, это тут уже как раз. Третий раз мы моем окна. Сильные пылевые ветра, бури, косые дожди делают свое дело, и окна становятся грязные. Чуть они загрязняются, мы сразу запускаем робот и сами занимаемся своими делами. Что могу еще отметить по использованию и какие фишки сказать? Например, окно в туалете мы немного не продумали и у нас соответственно окно невозможно открыть полностью из-за стоящего вот так вот выпирающего бачка унитаза окно тоже смотрите, какое грязное вот видно где москитная сетка почему-то где москитные сетки окна загрязняются очень сильно и это за месяц то есть чтобы не ждать как раньше окончания сезона, мы сейчас э, откроем его, чуть-чуть вот, створка нам даст э, просунуть робота, рукой уже там помыть невозможно было бы. То есть здесь снова лайк роботу. Дальше идем. Еще один момент, э, который я заметил, ну в принципе и вы в инструкции про робот писали, э, робот не помоет автоматически прямоугольные окна. В данном случае у меня скошенное окно, он будет мыть, два скошных окна у нас в доме, он будет мыть следующим образом. Его, если пустить по этой стороне, он доходит до верха, спускается по верхней границе в поисках следующей стороны окна, спускается туда и вот только вот с нижней части начинает мыть. То есть вот этот вот треугольник весь оказывается не промытым. Чтобы его промыть, необходимо только вручную двигать, передвигать робот стрелками вверх-вниз, справа-лево. Соответственно, все окна, которые имеют непрямоугольную форму, будут фактически мыться вручную. Такие как полукруглые, полукруглый вот, скошные. Верхушки и так далее. А прямоугольные моет без проблем. Еще момент, который мне очень нравится. Пока робот простаивает, то есть я его вот использую и положу в коробочку. Я дал объявление на авито и сдаю робот для мойки в аренду. Таким образом за эти три месяца он уже себя окупил. То есть, вот такой вот гаджет фактически достался нам бесплатно. Никаких э, косяков с арендой нету. Тряпочки, э, как расходный материал, продаются отдельно. На сайте производителя или на AlixRS можно их заказать. Но на будущее, если порвутся. В принципе, роботом очень довольны. И вот сейчас мы занимаемся своими делами, а он моет окна. Вот и все. Рекомендую к покупке, пользуйтесь и э экономьте свое время и силы. Всем пока!